Приветствую, друзья! Меня зовут Батиман Габась. Я являюсь экспертом в области запусков и прогревов, прогревов через смыслы. Что я хотела бы сказать вообще в теме запусков? Любой запуск, он всегда начинается с того, что мы в нашем в моем продюсерском центре, мы обычно начинаем знакомство. То есть нужно понимать, кто это человек, каким образом он пришел к той экспертности, которой он сейчас занимается, как он пришел к созданию этой технологии или методики, которая есть у него сейчас на данный момент. То есть таким образом нам нужно будет вырисовать какой-то образ этого человека, который мы его представим в социальной сети. И вопросы, которые чаще всего мне задают, это а можно ли продвигаться самому без продюсера. Конечно, можно, и я сама лично когда-то начинала без всякого помощника, и, и в принципе это все возможно. Поэтому я вам хочу здесь предложить вопросы, которые на этапе распаковки, когда вы должны раскрыть свою ценность как эксперта, задать определенные вопросы которые с моей точки зрения являются основными чтобы понять а как дальше двигаться так давайте поехали посмотрим эти вопросы и более подробно об этом поговорим Итак, распаковка что важно спросить эксперта у себя во-первых, конечно же, в первую очередь напишите три базовые ценности, которые есть в текущем периоде. Это очень важная вещь, когда человек, эксперт или специалист прописывает основные базовые ценности и декларирует их в прогреве, например, через сторис, то тогда аудитория присоединяется к этим ценностям и, согласитесь, гораздо проще и легче продать той аудитории, которая находится в одном сегменте ценностей. Например, если у вас ценностью является здоровье, то вы и всячески это демонстрируете о том, что вы питаетесь правильно, что вы там, занимаетесь спортом, возможно, что у вас определенный образ жизни. Да? and <laughs> То есть Почему? Потому что у вас есть определенная ценность. Или если, например, у вас ценность – свобода, то вы, наверное, нигде не работаете, там, на дядю, на тетю. А вы – предприниматель, вы ведете определенный образ жизни, у вас есть определенные а, отношения, определенные отношения к качеству жизни, определенные отношения, требования а, в отношении выстроенных личных границ. То есть вы это декларируете. Почему? Потому что у вас у вас есть эта ценность, и это очень важно. На этом этапе аудитория очень хорошо присоединяется, когда вы декларируете это в сторис, когда вы декларируете это в reels. Аудитория очень хорошо присоединяется, потому что она разделяет подобный сегмент ценности, и таким образом эта аудитория становится более лояльной для вас. Далее следующий этап, на чем основаны эти ценности, это то, что является показателем, доказательством того, что вы действительно придерживаетесь этих ценностей, как я уже выше говорила. Опишите, как проявлены эти ценности в вашей текущей деятельности. То есть пропишите сначала списком. Если вы говорите о здоровье, то расскажите, почему для вас очень важен хороший сон или почему для вас важна определенная, там, допустим, диета или питание или э, прогулки или может быть вы бегаете по утрам опишите как эти ценности проявлены в той жизни которую у вас есть прямо сейчас далее какие навыки в далеком прошлом сформировали в вас ту личность которая пришла к своей теме например я э, в 2016 году начала пришла когда в интернет не точнее не в интернет а к осознанию того, что мне можно, в принципе, зарабатывать. Тогда это был Facebook. Я в 2016 или 2017, сейчас вот не помню, я прошла первые свои курсы а, по администрированию бизнес-страниц на Facebook. И это было первое мое обучение, в результате которого я поняла, блин, это точно мое, это мне очень близко, мне очень понятно. Мне нравится структурированная подача а, информации. Я очень быстро в это вовлеклась, и потом пошли чат-боты, и потом пошла тема упаковки продуктов и так далее. То есть все, что касается структурирования информации, мне это было очень близко, я поэтому очень сильно в это вовлеклась. Почему? Потому что во мне были прокачаны определенные навыки да, по структурированию, по логическому подаче, по, по какой-то логике, по, например, там наблюдательности да, в результате которого я выстраивала определенные алгоритмы да, повторяющихся каких-то моментов которые можно алгоритмизировать то есть вот именно особенность моего типажа личности исследователя наблюдателя позволили мне строить свою экспертность вот именно в соответствии с теми навыками которые меня а, сформировали какие навыки в близком прошлом привели вас к созданию вашего проекта то есть если вы говорите о навыках в далеком прошлом, это могут быть, например, как я уже сказала, структурированность или, например, логическая подача информации, то в близком прошлом я могу, например, о себе сказать, что мне стало нравиться очень близко автоматизация. То есть я поняла, что если я разберусь в этом и реально поставлю на рельсы автоматизации, научусь делать, шаблонизировать определенные сегменты каких-то повторяющихся событий, вещей, которые можно автоматизировать, я таким образом выйду на определенный уровень качества жизни, когда буду практически все свои проекты и продукты запускать на пассиве. То есть вот у меня была такая вот мысль, которую я в принципе иду и в этом уже давно работаю именно только с точки зрения, как я могу это автоматизировать. Что из существующих навыков вы считаете наиболее прокачанными. То есть это а, те навыки, которые, как я уже вот говорила о себе, да, то есть а, навыки, например, наблюдательности или может быть навыки творческие у вас есть. и вы, например, через эти творческие навыки можете очень хорошо заниматься визуалом визуальной подачей, Вот например то, чего у меня нету, и я как бы приняла в себе, что ну, нету во мне этого этих черт. Но есть определенные прокачанные навыки, на которые я стараюсь выпетить эти сторис, рассказывая об этом, и таким образом снова собирая вокруг себя ту аудиторию, которая не просто разделяет, а которая, возможно, говорят: вот мне бы хотелось, вот это классно. То есть эти навыки позволяют присоединить аудиторию, которой, возможно, не хватает этих качеств, и которые вызывают еще большую лояльность по отношению ко мне, только лишь потому, что я обладаю этими навыками. Какое количество результатов у вас есть в этой теме? Ну, конечно, на этом этапе вам нужно задача, обязательно, что у меня есть вообще из кейсов, что есть у меня уже из отзывов. То есть на этом этапе любую переписку Любую благодарность собирайте, скриньте. Это очень важная копилка для вашего будущего запуска. Есть ли собственный кейс в теме? Это очень важно, на мой взгляд. Например, если вы в теме похудения, то, скорее всего, у вас есть собственный опыт о том, как вы похудели, как вы снизили вес, как вы его сохранили. И есть, может быть, какие-то записи. Может быть, и вы что-то записывали, может быть, вы что-то прописывали. да Если вы это будете собирать как некий скрины, это будет являться доказательством того что вы сами являетесь результатом своего а, продукта далее какие вопросы вы задаете себе в подтверждение своей экспертности ежедневно то есть какие на этом этапе а, то есть а что я сегодня сделала я обычно вот так говорю я что сегодня я в текущем периоде а, за это время сделала к тому, чтобы доказать, что я являюсь экспертом. Поэтому я очень много провожу времени над тем, чтобы в своей экспертности проявить те или иные подтверждения, которые я таким образом декларирую в ежедневных сторис. Называю я его дневник инфоповодов. То есть, допустим, в моей жизни происходят определенные события, определенные встречи, определенное осознавание, определенная работа, и все они связаны вокруг моей экспертности. Сколько консультаций вы провели на сегодняшний день? То есть, это я отслеживаю, потом я веду статистику. В среднем я провожу плюс-минус в день. Ну, если говорить, разделить там, допустим, среднее и арифметическое, то я, наверное, в день провожу, ну, как минимум, две консультации в день. Есть ли отзывы и скрины переписок к вашей теме? Как я уже говорила, собираете всю информацию касаемую вашей а, переписки. Любой. Я вот прямо настоятельно вам рекомендую, друзья, а, это то, что в свое время я а, не придавала значения. На самом деле, сторис это такая вещь, где вы доказываете каждый день о том, что у вас есть некая обратная связь. Неважно, какая, там уже все зависит от сценария, но в целом озадачьтесь вопросом того, чтобы я ежедневно собирала скрины, переписок, заскринивала. Никто не видит эту переписку, но вы ее собираете, потому что она так или иначе строится в сценарий вашего будущего stories, вашего будущего прогрева. Друзья, вот эти вот вопросы, их, конечно, много, да, но даже эти вопросы а, позволят вам понять, а, что конкретно я уже на этапе распаковки могу рассказать, о себе, и хотя бы даже если вы просто запишите для себя и соберете эту информацию, это позволит вам уже многое, что о себе понять. Я вам предлагаю сделать следующее. Сделать определенные ответы на эти вопросы по распаковке, да, прописать самому и записаться ко мне на бесплатную консультацию, чтобы обсудить, насколько вы правильно меня поняли, насколько правильно у вас сделаны эти, эти ответы, обсудить со мной, и я... Получить от меня обратную связь в контексте именно вашей экспертной личности. Давайте об этом поговорим. Я готова с вами встретиться, обсудить этот момент. И буду очень рада быть полезной, ответив на ваши вопросы в теме, касаемо прогрева и запусков вашего продукта. Консультацию можно забронировать ниже по тексту. Записывайтесь и до встречи на консультации. Пока-пока.